Добрый вечер, да. Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Так, ну что, тогда мы начнем, не будем тянуть время. Давайте. Угу. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Сегодня мы хотим поговорить в преддверии одной, одного памятного события, а именно начала ГКЧП, вот, которое с 18 по 19 августа у нас происходило. Вот, в историю он вошел как августовский путь, по-разному его называют, что это и было незаконное отстранение законно избранного президента Советского Союза, это и называют и противостояние демократии против так называемого консервативного лагеря. Ну, в общем, по-разному это, об этом говорят, это называют, но в любом случае везде у нас сейчас, в том числе, вот, если мы говорим про школьное образование, это выдается в негативном свете. Является ли действительно настолько негативным само действие ГКЧП, имело ли оно на это право, могли ли вводиться такие меры чрезвычайного действия законным? Представитель... законными органами государственной власти Советского Союза, ну и, в общем, э... <космотворение> насколько их действия были, э... так сказать, э... исправили бы ситуацию или вообще какие бы получились бы результаты, если бы в случае победы ГКЧП, потому что многие говорят, что э... данные антиконституционные действия породили бы, скорее всего, э... гражданскую войну на территории СССР. Такие мнения тоже есть. А? С кем? Ну прежде чем отвечать на вопрос Вот те кто говорят что гражданская война С кем воевала бы Пятимиллионная Плюс 5 миллионов стройбат Советская армия С двухстами тысячами танков С сотнями тысяч э, Самолетов и летательных аппаратов С кем Найдите этого противника Хотелось бы его увидеть просто Где этот противник в гражданской войне Кто он ну так, теоретически Вот эти люди, которые говорят про гражданскую войну Что-то об этом говорят Миллионы КГБ Ну, по крайней мере, говорят, что у нас уже были и э, в Прибалтике э, Так называемое настроение э, против ГКЧП И в Грузии, в общем э, э... Нет, ну, при, нет, это не настроение против Советского Союза Сепаратистские да. настроения были Но э, они поощрялись с Горбачевым, понятно, да? А вот если просто упомянули термин гражданская война, я еще раз говорю, с кем, кто будет противник этой пятимиллионной, самой многочисленной, может быть, не знаю, как китайская в те времена, армии мира? Кто они такие, эти люди, которые могли бы бросить вызов этой, этой самой большой военной силе? силе? Я думаю, что это, да и вообще вот эти термины, пуч, это все пропагандистские термины где было нарушение Конституции. То есть, если говорят нарушение Конституции, пусть скажут, какой пункт. Вот, если там, говорят, нарушил закон, и говорят, пункт 3, такой-то закон, глава такая-то, правильно? Здесь какой пункт был нарушен? Был закон о чрезвычайном положении в Советском Союзе? Был. Да, как и всегда, он имел. Этот закон, закон о чрезвычайном положении предусматривал создание ГКЧП? Предусматривал. Основания для реализации этого закона были, в том числе упомянутые вами в прибалтике и прочее прочее были то есть совершенно в соответствии с законом были реализованы кондиционные принципы и по этим принципам был создан гкчп из автоматически всех должностных лиц советского союза которым положено там было находиться понятно если бы президент э, э, горбачев не отказался он должен был возглавить гкчп но поскольку он отказался и нету никаких оснований, что его там насильно удерживали. У него была его личная охрана, которая была. То есть, грубо говоря, как это насильно удерживают? Вместе со своей охраной, что ли? Э, уехал туда добровольно, в этот Форос. И, про, на, видно, есть кадры, когда он машет самолета, что он туда улетает. То есть он устранился. Естественно, раз он устранился, страна в стране автоматически первые... Вице-президент по конституции возглавил страну и, соответственно, возглавил ГКЧП, который также по конституции был введен, установлен законом порядком. Но, Таким ведь, образом... подождите, Крым это же территория Советского Союза, значит его полномочия там как бы продолжались, он же не из страны э, улетел, ну я так, если не, Нет, уточните. Э, человек находится в отпуске, он мог быть иной, он мог быть еще в каких-то других. В ситуациях, в которых он реально как бы сам по своей воле ушел от ä, управления текущей ситуации. Основание, точнее формальное основание отпуск, которое он сам своим распоряжением себя отправил, это же его подпись, это же не подделка. Соответственно, его не было в государственной власти. Он находился на территории СССР, но он устранился. обозначив себя как отпускника. Имеет право человек но он же имел право вообще заявление написать об отставке, правильно? Ну имел же право на это? Имел. И что, что же, если он напишет написать, заявление об отставке, страна все, страна должна страна погибнуть? Так и здесь. Человек взял отпуск. То, что, что он, он взял в отпуск в критической ситуации, ситуации это, это его выбор. И, и если... если вы помните, когда Янаев докладывал, он, он говорил в таком духе, что мы тоже немножко удивлены, что президент, президент взял отпуск. отпуск. Да, да, мои а господа, я, а я помню, он там на, на пресс-конференции говорил, Янаев. <связи> э, э, так сказать но э, он его взял э, по состоянию ли, здоровья связи, боли, это со слова не ИНАВэ, это а, слова э, этого самого э, э, э, е, Ну, Инаев ссылался на Горбачева на слова Горбачева То есть Горбачев взял отпуск по, по состоянию здоровья, здоровья взял, взял сам никто его туда не отправлял никакие не медики его, э, его э, э, сэть, рот ему не затыкали конечно, было Горбачеву виднее, болеет он или нет? Более. Вот представьте, что завтра, грубо говоря, война, а руководитель страны заболел. Гриппом! Ну он гриппом заболел. У него там 40 температура. Ну, например, он имеет право отстранить себя от командования на период болезни. Или он обязан 40 температуры, ничего не соображая, полным идиотом во время болезни на антибиотиков. Принимать решение, где могут погибнуть миллионы людей. Ну, Но то есть логично, что он дело, имел дело, право да. на это, правильно? Вот так ведь? Ну все, сам написал, сам ушел в отпуск, со своей охраной. Э, по состоянию здоровья, э, Янаев не врач, он не, не говорил, я помню, на этой пресс-конференции, чем болен. Он сказал, что переутомился там как-то, переработался, ну такие человеческие слова. Ну, хотите, типа, у Горбачева и спросите. Ну, Горбачев по какой-то какой причине на связь не выходил. выходил а мог бы, Телефоны у него работали, он мог сам объяснить кому угодно журналистам, в чем такое у него за состояние здоровья. Он этого не захотел сделать. То есть он устранился, но с точки зрения правовой, это ничего не знает. Он имел право устраниться. И любой, и любой человек, человек может сейчас сказать в критической, в критической ситуации, ситуации, товарищи начальники, России, я, я, заболел. Я, я заболел, все, потом, потом принесу, принесу бюллетень. Ну, и имел он на это, это право? Имел. То, что это в критической ситуации, это просто, это просто говорит о, об его безответственности. безответственности. Но не, это и не лишает его права, его права заболеть, заболеть или уйти в отпуск, в отпуск, когда он хочет. Таким, таким образом, был исполняющий обязанности президента. Все. и Исполняющий обязанности обязан... президента имеет все полномочия президента, кроме связанных с выборами там, и так далее. Вот кроме, как бы, грубо говоря, переназначительной части. Соответственно, имел право исполняющий обязанности президента вести излинальное положение. Как, как и президент. Имел. Вот у него не было ограничений. Он его увел. Так какой, какая проблема? Ну то есть как бы где тут нарушение конституции, нарушение закона и так далее? Были так называемые карательные компоненты, которые обществу не понравились. Ну во-первых, на них они имели право. Во-вторых, э, не знаю. Вот я э, смотри, посмотрел материалы. Э, там было короткое такое следствие, которое потом всех отпустило по амнистии. Но, Но это следствие это показывает, показывает, что, что войска, войска непосредственно в Москву, в Москву, они ГКЧП вводить они не планировало. И, и войска в Москву ввел Грачев, Москву, ввел Грачев как, как первый замминистра обороны. И, и, по, исходя, и из исходя из материалов следствия, он это сделал да. по команде Ельцина. То есть, грубо говоря, вот эта острая компонента, которая войска погибших там четверо человек и так далее. И это было, раз, откровенно говоря, исходя из материалов, материалов которые есть, провокация. провокация. Почему это, это провокация? Во-первых, Во надо было расследовать события, о чем мы говорим. Расследуйте ликвидацию Советского Союза, вы получите реальные данные. А на сегодняшний день у нас раз, никакой информации, информации нет. нет потому, потому что, что не нет расследования. да? да то есть, раз, да, то то есть раз, правос... правоохранительная да, система отказывается, отказывается от своих, своих функций, функций, чтобы дать обществу информацию, в которой, в общем-то, решили. Потому что, во-первых, был законен, комендантский час был законен, и вот войск был законен. Но в морально-психологическом отношении войска вводить было не обязательно. В принципе. Можно было было обойтись только спецслужбами. И вот момент провокации с вводом войск, несмотря на то, что такого решения не принималось, именно о Москве, я имею в виду, войска-то были боевой готовности, понятно. Вот это есть момент, который надо поднять на следствие. И тогда мы увидим, что это был еще и заговор и, грубо говоря, в этом заговоре использовали вот такие как бы моменты раскачки ситуации. Теперь по существу. Итак, имели право, ГКЧП ввели... Все законно. Да. Люди, которые провели незаконные действия, разогнали ККЧП и в согласии, опять же, выздоровевшего Горбачева, Ликвидировали страну. Ну, он там ликвидировал. То есть Но Горбачев вот, имеет здесь роль как, вот, как раз, раз, раз такого откровенного предателя и провокатора, который, который создал ситуацию, при которой ГКЧП не могло победить. Вот представьте, что Горбачева, Горбачев бы не заболел или в отпуск ушел, а, а он умер. Вот нет Горбачева. Все, похороны, их нет. Янаев исполняет обязанности президента, и не, нету Горбачева, который может вернуться на эту долгу. ГКЧБ бы победила? Вот как вы думаете? Вполне могло, конечно. А почему они не должны были бы исполнять обязан... ну, как бы приказы, исполняющего обязанности президента? Почему Советского Горбачев не быть исполняли бы исполнять? Все бы, все бы победило. И без войск в Москве. То есть, грубо говоря, вот это воскрешение Горбачева, это был его подлый удар в спину Советского Союза. При этом в правом отношении он просто подписал в результате этого воскрешения Кучу незаконных документов, на которые он не имел права. Например, о передаче ядерного чемоданчика и многие другие. А вот это уже есть акт незаконных действий Горбачева и акт предательства своего Отечества, Советского Союза, на котором он клялся на Конституции, когда вступал в должность президента. Ну, вот в любом случае у нас вот это расхождение в голове, потому что во всей литературе, что можно только найти, в том числе либеральная литература, написано о том, что да, президент Горбачев находился на... на отдыхе в Харосе, но при этом его незаконно отстранили от власти. То есть вот такая вот сумятица, хотя действительно по закону ТГКЧП чрезвычайное положение имели право водить, и Российская Федерация не раз водила чрезвычайное положение, например, в по связи с пожарами. Нет, то есть Подождите, я... от, от власти отстранил себя он распоряжением своим, издав распоряжение об уходе. Вот, то есть, грубо говоря, он издал распоряжение, что его нет. Все, его нет. Кто президент России исполняет обязанности в период отсутствия президента? Обязанности президента. Он исполнял, он исполнял обязанности президента. И он принял решение, как и ЧП Янаев, на которое он имел право, как, как президент или исполняющий обязанности президента? Поэтому, Поэтому слово «отстранили, «отстранили», если люди говорят, люди нет, слушайте, ну, давайте, давайте говорить юридическим языком, отстранили, отстранили покажите, покажите документ отстранения, отстранения. Или, или покажите, покажите э, действия по отстранению. Вот, вот дали команду, туда отправился, так кстати, полк Это заговорщиков, и они как-то перерезали связь и блокировали. Пол. Такого нет. То есть мы до сих пор не знаем ни одного заговорщика, а, рядового а, или а, офицера, а, который говорит, я блокировал Президента Горбачева. Горбачева. Таких, Таких просто физически нет. нет. То, то есть, есть этого события, события не было. было. Разговоры может... об этом ведутся, в том числе и в литературе. Вот в ну, либеральной что, литературе да. говорится о том, что он якобы это там был нет, э, отрезан нет. от внешнего мира не мог связаться с Горбачевым. То есть вот это все, и неясность вот эта, она сбивает стол. Тут вот нету неясности. Это пропагандистская кампания. Где тут неясность? Вот в этих ваших, ваших ну, либеральные вы называете, пятиколонной литературы. литературы, то есть заинтересованный в обеспечении, обеспечении того развития событий, событий которое, которое имело место. Соединенные Штаты Америки в этом были заинтересованы. Там, там есть конкретика по его э, лишению связи, отстранения власти. Сказано, что значит, два связиста перерезали провод, а рота значит заговорщиков залегла вокруг Фороса и простреливала его с, или имела возможность с какой-то там сопки с пулеметами. Ну нет, нет уже такого. Тогда нет, как? Что такое акт отстранения, отстранения? В чем заключался? Вот, вот конкретно, конкретно, что такое отстранение? Человек написал сделал, заявление, ушел в отпуск. Он, он сам себя, себя отстранил. Вот надо, надо Горбачева тогда судить за то, что он себя отправил отпуск. в отпуск. Так, так получается, получается, с точки зрения их логики. логики. Потому что он был, он был человеком, который себя отправил. отстранил. В целом это, конечно, американский спектакль был. Но в этом спектакле, на как мой взгляд, участника ГКЧП использовали в темных. То есть их как бы... Выпустили, они начали действовать в соответствии с законом о Конституции, а потом Горбачев вышел и сказал, ой, я передумал, или я тут выздоровел, или я вышел из отпуска. Вот я вышел из отпуска, и все вот эта история произошла. А, а то, что, что к нему полетел Рудской, его привез, и... ну, мы... ну он бы и сам прилетел, зачем ему надо было, чтобы он Рудской? Это было просто уже вот в этом, этом и был спектакль, был спектакль. то есть согласов... согласованные действия по возвращению Горбачева с целью ликвидации Советского Союза. Уже, уже понятно, понятно, Горбачев возвращался Горбачев ликвидировать Советский, Советский Союз. Незаконно. А вот такие вот. В обращении к советскому народу ГКЧП говорилось об экстремистских силах, взявших курс на ликвидацию Советского Союза, растоптавших результаты общенационального референдума, как сообщали из ГКЧП, и, в общем, поднимали народ, в общем вводили чрезвычайное положение для того, чтобы ликвидировать вот эти вот самые незаконные последствия. Во что в ответ на это? То есть при этом прекращалось действие демократических партий. Мы помним, что и в той же самой Прибалтике именно эти демократические якобы партии, Партия, на самом деле экстремистские проводили а, некую такую, такую вот накачку, накачку местного населения сепаратистского характера. характера это стали прекращать ГКЧП, ГКЧП, ГКЧП, ГКЧП, гКЧП запрещали митинги в том числе взяли средства массовой информации на что президент Российской, Российской Федерации РСФСР Ельцин да. и председатель совета министров Силаев Хасбулатов, охарактеризовали действия ККЧП как антиконституционный. В общем, это в историю так и вошло, как антиконституционный якобы переворот, хотя, в принципе, действительно, в чем же была антиконституционность? Но, тем не менее, во всей литературе, в том числе и в школьной, это является как антиконституционный переворот а... по заявлению президента Ельцина. Он имел право на это? Голословному заявлению. То есть это, это пропагандистское, пропагандистское заявление, в котором не содержится фактов. Понимаете? Как, как только говорят что-то, -то, что касающееся закона, у нас раз много, раз конечно, законов, но все становится, раз как раз в математике, дважды два четыре, как раз таблица раз умножения. Там раз ничего раз не, перепутаешь. не перепутаешь. То, То есть, если это ты это считаешь, или кто-то считает, кто что нарушен закон, говорят, какой, какой пункт. Было в Советской Конституции понятие, понятие чрезвычайного положения, положения ущемления прав граждан и ограничения? Было. В рамках этого пункта Советской Конституции был закон о чрезвычайном положении который содержал все это. То есть ГКЧП ничего не ввел то, чтобы не было, чтобы он не обязан был вести, если он объявляет чрезвычайное положение. То есть, собственно говоря, объявил чрезвычайное положение Янаев. А орган чрезвычайного положения ГКЧП, таким образом Янаев объявляет чрезвычайное положение, как президент СССР, автоматически запустил параметры закона, где все это прописано. То есть он не мог сказать, вот как ККЧП, но так, чтобы партии остались. Вот так нельзя. Либо все, либо ничего. Ну, я имею в виду чрезвычайное положение, чтобы партии остались. Таким образом, там не было вообще никакого нарушения закона со стороны... Но в ну, любом конечно, сразу после этого заявления было сделано представителем органов, да, то есть исполняющим обязанности президента, было сделано заявление на телевидении и в средствах массовой информации. Для чего это делается? Какой да, результат призыв, да, то есть дело все открыто. Что касается Ельцина, ну, Ельцин, ну, во-первых, даже... Чтобы, Чтобы Ельцин не говорил не с Казбулатом, они, они никто и избав... звать них как с точки зрения советских органов власти. Да, то есть армии, прокуратуры, судов и так, так и далее. То, что их не арестовали, это, конечно, ошибка ККЧП, так, говоря. Но, в принципе, их можно было и не арестовывать, и танки можно было не вводить. Просто объявление о чрезвычайном положении замораживало процессы, а, при которых а, американцы планировали ликвидировать Советский Союз через союзный договор который к тому времени, там вы знаете, уже практически был готов да, к... сепаратистами. И тем самым автоматически ситуация заморозилась на конституционном уровне Советского, Советского Союза. Союза. Потому что тем, если в Союзный, в союзный договор... договор утвердил съезд народных, народных депутатов, депутатов СССР, то можно было ликвидировать Советский Союз, либо его и преобразовать, и либо, либо изменить на а основе союзного договора, потому что Съезд имеет право сделать Но, все. Вообще, кто имел право ликвидировать Советский Но, Союз? Только Съезд народных депутатов СССР. Он же имел право на его месте создать все, что угодно. То есть, обратите внимание, преобразовать Советский, Советский Союз. Союз в, СНГ в СНГ мог только Съезд. съезд. Именно поэтому это... те же, э, несмотря на то, на то, что они, конечно, наглые, наглые ребята были в Беловежских соглашениях, соглашения, они, они не ликвидировали Совет... Советский Союз. То есть там нет пункта. Пункт 1. Ликвидация Советского Союза. Пункт 2. Создание на базе Советского Союза и СНГ. Такого там нет, потому что у них таких прав не было очевидно. Но кроме того, даже если бы они обнаглели и такую запись вписали, Ельцин, Кравчук и так далее, если бы они такую запись вписали, то им бы пришлось запускать процесс преобразования Советского Союза. Все равно съезд, все равно комиссия по преобразованиям, как какие-то там переходные периоды. И в процессе преобразования функционировала система э, трансформации Советского Союза, прописанная в законах. В том числе закон 1990 года о праве выхода из состава Советского Союза либо отложения выхода. Ну Понятно, что в этой ситуации в случае преобразования никто бы не вышел, но он и, а сейчас и тоже никто не вышел. Нет решения о выходе. Но при этом, э, э, ну, грубо говоря, э, возник бы довольно длительный переходный период, а американцы не смогли бы обеспечить лояльность элит и народа переход на длинный переходный период. Потому, что долго, это был короткий период можно было только да, быстро. И да, по-шумному, по наглому, если бы это затянулось на год-на два трансформация Советского Союза, естественно, систему не преодолеть. Бюрократическая машина это очень такая тяжелая история. Да и народ бы спохватился, подтянулся бы с периферии и так далее. Пробили бы эти значит, склады, когда разгружали продовольствие, не довозили до Москвы, до Ленинграда и так далее. То есть, поэтому американцы могли тут только очень быстро все делать, что они, собственно, и сделали. И, но если мы возвращаемся к КЧП, еще раз говорю, то это совершенно законный орган. И э, в рамках расследования событий 1991 года, естественно, Правовые основания, основания это покажут, покажут а иначе, иначе быть, быть не, не может, может, потому что, что тут, тут все четко, и все по закону, по все, закону, все со, закону. со ссылками. Ну да, в общем, тут видно, что действительно все делалось очень быстро, потому что в марте референдум за сохранение СССР, вот тот самый, который у нас прописал верховенство в республиках над союзным государством, потом сразу же у нас в